Всем привет! Привет, привет! Это канал Russian With Dasha. И сегодня у меня в гостях Ира с канала о русском по-русски. Да, извините, что я в очках, просто светит солнце, и мне тяжело смотреть. В то место, куда нужно смотреть, и не делать вот так. Да, то есть не жмуриться и не щурится. Да, да, да. Сейчас мы отдыхаем в парке Монрепо, далеко от Выборга. Вы увидите разные кадры с нашей прогулки. Ира, во-первых, как дела? Как твое настроение сегодня? Отличное настроение, потому что погода очень хорошая. Я отдыхаю. У меня маленький отпуск, и мы с тобой в таком чудесном месте, что здесь просто нельзя быть в плохом настроении. Это нечестно по отношению к природе, которая нас окружает. Отлично сказано. Какие у тебя планы на лето? Ну, лето уже началось. Сейчас я выполняю свой первый пункт плана. Я приехала в Петербург, отдыхаю здесь. В июне я планирую много снимать. Потому что в июле меня ждет э, длительная поездка, полет на Сахалин. Я проведу там 10 дней. Сахалин находится недалеко от Курильских островов. И оттуда ходит туда паром. И вот это моя маленькая мечта отправиться на Курильские острова. Потому что там очень красиво. Там вулканы. Да, я никогда дикая природа, да, да. Я никогда не видела вулкан так, как можно увидеть там ты можешь прям подойти к практически к жерлу вулкана. Мне кажется, это непередаваемое ощущение. Я тоже смотрела какое-то видео, где местный житель рассказывает, что местные жители, когда ходят по месту недалеко от вулкана, ходят и думают, пусть не сейчас будет обнаружение. Это страшно. Мне но... кажется, я бы тоже так думала. Я вот хочу туда, хочу так думать и хочу побыть там. Поэтому пока такой план, но точного маршрута нет. Круто, очень здорово. Также в конце июня меня ждет, надеюсь. Не знаю, но меня ждет концерт Сплин группы Сплин. Его перенесли с прошлого года из-за коронавируса. Но я слышала, что возможно в этом году его тоже не будет. Поэтому пока не могу сказать, что я на процентов уверена, что смогу посетить этот концерт. А Еще что? Ну, наверное, наверное, я поеду к родителям. Я не знаю, когда, я еще не планировала эту поездку, но надеюсь, что это тоже осуществится. И все, больше и больше планов на лето нет. Работать, отдыхать, наслаждаться летом. Какие еще места в России ты планируешь посетить в будущем? Места, города, парки. Так, ну начнем, наверное, с Карелии, потому что мы сейчас относительно недалеко. Да, мы от неё. очень близко к Карелии сейчас. Да, я никогда не была в Карелии, и я думаю, что там нужно побывать и летом, и зимой. Да, ты говорила, и что осенью. была зимой, золотая да, осень. осень. Так, да. но мне придется три раза поехать в Карелию. В этом году я, кстати, осуществила свою большую мечту. Я увидела северное сияние в Мурманске, и я очень много лет хотела туда полететь, но почему-то всегда мы выбираем не русский город для путешествия, а нам кажется, что надо лететь за границу, но на самом деле Россия прекрасна, и Плохо, конечно, что была пандемия, но, с другой стороны, для многих она открыла дорогу во многие русские города, и люди увидели, что Россия прекрасна. Да, многие мои знакомые в этом году ездили в Дагестан, на Камчатку, ну, конечно, в Сочи многие поехали, в Калининград. и Казани, То есть помимо Москвы и Санкт-Петербурга есть очень много других классных мест. И Байкала, да, все знают конечно. Байкал, но, конечно, природа России многогранна и разнообразна. Это не не важно. Ну, в общем, я сейчас поняла, что это видео может быть на час, если я буду рассказывать все места в России, которые я хочу посетить. Но из того, что ты упомянула, Калининград, да, очень тоже давно есть в моем... Очень длинном списке мест, в, я, в которых я хотела бы побывать, ну, Байкал, да, естественно, Камчатка – это место, которое, мне кажется, хочет увидеть каждый житель да. России. Это, это очень далеко, да, от, от Санкт-Петербурга, и это, да, действительно дороже часто, чем полететь за границу. И когда перед человеком стоит выбор – полететь на Камчатку, лететь долго, платить дорого. Или лететь за границу, купив какой-то недорогой тур, там, где тепло еще желательно. Конечно, конечно, выбор падает именно на какой-то заграничный курорт. Да. И, наверное, последний вопрос. В Санкт-Петербурге ты гуляла три дня. Угу. Что ты успела посмотреть и посетить? Угу. Ну, я сразу скажу, что в Петербурге я уже не первый раз даже не второй и не третий, поэтому я уже видела, наверное, все основные достопримечательности по несколько раз, но есть места, которые я просто очень люблю. Например, я люблю каждый раз, когда я приезжаю посещать Эрмитаж. Я не провожу там целый день, я захожу туда на час, на два, чтобы посетить залы, которые мне нравятся. Я всегда гуляю около Спаса на Крови около Исаакиевского собора. Конечно, прохожусь по Невскому проспекту. В этот раз я еще побывала в новом для себя месте. Называется Севкабельпорт. Современное молодежное место, где много кафе, есть набережная, музыка играет, очень атмосферно. Парк Новая Голландия тоже мне нравится. И если сравнивать с тем, каким я видела его в прошлый раз, когда была в Санкт-Петербурге, он, конечно, изменился. Там появились новые здания, новые детские площадки. Но, в целом, мне, конечно, просто нравится гулять по Санкт-Петербургу, наслаждаться видом, наслаждаться хорошей погодой сейчас. И да, забыла сказать, что в эту поездку я впервые была в Мариинском театре и слушала Ура! там оперу. Ура -ура. Да. Я обожаю Мариинский театр. У Мариинского театра два здания — новая и старая сцена. Если вы хотите окунуться в атмосферу имперской России, то, конечно, нужно идти в Старую Мариинку. Там даже есть царская ложа, то есть место, откуда цари смотрели... императоры смотрели спектакли, смотрели оперные постановки, и вы тоже можете приобрести билет именно туда. Но нужно это делать заранее, потому что там места очень мало, и их быстро раскупают. Если вы хотите, наоборот, что-то современное и отличную акустику, то лучше, наверное, выбрать э, новую Мариинку. Но мне нравится и там, и там. Ты в каком здании была? Я была в новом здании, хотя хотела в старое. Mm. А, но... То, что шло в удобное для меня время в старом здании, я уже смотрела. Понятно. И я увидела, что в Новой Маринке будет опера «Кровята». Я никогда не слушала эту оперу. Ну и я решила, что надо посмотреть новое здание. Я в нем тоже не была, поэтому начала с нового. В старом убываю тоже обязательно. И обязательно попробуйте эклеры. Я Ире сказала об этом, но она, к сожалению, забыла. Да, я просто была в таком приятном удивлении от того, как там красиво, что эклер просто вылетел из моей головы. Хотя я думала, что об эклере я точно не забуду. Как можно забыть о том, что там вкусные эклеры? Да. Спасибо тебе большое, Ира. Мы продолжим сейчас нашу прогулку. И на канале Иры выйдет также видео со мной, поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на канал Иры, и увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Пока! -пока. Пока. Я в Выборге была уже несколько раз, люблю приезжать сюда осенью, потому что в парке очень красивая листва, особенно в конце сентября, в начале октября. По дороге Ира видит книги и говорит: "О, книжечки лежат". Потом видит знак и говорит: "О, это лавка масонов". Но какая это лавка, Ира? Мастеров. Да, лавка мастеров. Нет, возможно, конечно, это масоны. Судя по книгам, семья Света, Приветы из дома, и Дьявол, что там, Дьявол и синерита Прин. Что, Ира, ты хочешь Класс. переехать в Санкт-Петербург? Да. <с> я уже даже писала в инстаграме, что Санкт-Петербург очень опасный город летом, когда тут хорошая погода. Ты влюбляешься в него, хочешь переехать, но на самом деле здесь зимой не так хорошо, как летом. Тоже очень хорошо, но холодно, ветер сильный из-за того, что много воды. Но я бы переехала, может быть, на 2-3 месяца. Вот августе и сентябре, как да. ты сказала. Да. Так что да, но не навсегда, наверное. Хорошо.